Насовала 10-я юбилейная международная научно-практическая конференция Мультимедийная журналистика Евразии 2016 национальный медиасистем в условиях новой медиареальности Востока и Запада. Самая первая конференция прошла в декабре 2007 года. За 10 лет ее проведения было прослушано более полторы тысячи докладов, проведено множество мастер-классов и опубликовано более 10 сборников. Перед участниками конференции за это время выступили ведущие журналисты нашей республики и страны. Актеры, режиссеры, известные Личности. В этот раз участники также приехали из различных городов России, чтобы выступить с докладами и представить свое видение на эту тему. Я буду выступать на секции, у меня доклад, э, "Способы, э, функции невербальных способов представления информации в Лангриде. На мой взгляд, мое исследование поможет э, тем, кто с ним познакомится, э, правильно выбрать мультимедийный формат и... Э, использовать его максимально эффективно для построения данного текста. 8 и 9 декабря пройдет работа по секции, где участники вместе со спикерами обсудят основные направления и механизмы взаимодействия юридического и журналистского сообществ, пределы осуществления прав журналистов и многое другое. Анна Глазунова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.